Друзья, всех приветствую! С вами Дмитрий Анцупов. И сегодня я хотел бы затронуть тему досудебной претензии застройщику. Я вам расскажу, как я подавал для своего доверителя подобную досудебную претензию, как застройщик без суда выплатил денежные средства. И в принципе затрону такой момент, для чего нужны досудебные претензии и почему их нужно подавать. Почему-то у нас сложился такой стереотип, что... Судиться как бы с застройщиком смысла нет, защищать свои права это все долго, это все дорого и муторно, и денег потом не получишь, еще можно проиграть и так далее, и так далее, и так далее. Но, как показывает моя лично практика, половина спорных ситуаций действительно решается в досудебном порядке. То есть, отправив правильную грамотно составленную досудебную претензию, можно добиться неплохого результата и это действительно очень действенный инструмент который приносит э, свои плоды просто пользоваться им нужно уметь то есть претензия должна быть не просто скачена с интернета по образцу по какому-то шаблону и отправлена как правило у всех крупных компаний у застройщиков есть свои юристы а даже целые юридические отделы и поверьте мне грамотный специалист с юридическим образованием, когда он видит какую-то претензию, которая скачена с интернета по образцу и отправлена, но он сразу это поймет. То есть я, например, если я увижу, я сразу пойму, что указанная претензия просто скачена и заполнена по какому-то шаблону. И если претензия написана под каждый конкретный случай, грамотным юридическим языком, с изучением договора, с использованием всех нормативных правовых норм и так далее, то любой специалист это тоже заметит. То есть он увидит, что так, ага, претензия на, написана грамотно. То есть человек, скорее всего, нанял адвоката или нанял юриста. После этой претензии, значит, в любом случае будет суд. И поэтому с этим товарищем нужно как-то договариваться, нужно вопрос решать. Потому что в суде явно мы потеряем больше. А когда он видит какую-то шаблонную претензию или просто человек пишет от руки, ну, здесь срабатывает приступ принцип количества то есть это используют страховые компании это используют и застройщики например 10 человек были обмануты 10 людям был сделан какой нибудь некачественный ремонт оказана некачественная услуга из этих 10, по большому счету там с претензией обратиться там каждый второй, да, а из этих там десяти, кто обратился с претензией, там только один, например, пойдет в суд. И, естественно, это видно, когда человек настроен идти в суд и проще с ним договориться, но ты все равно будешь в плюсе за счет того, что другие в суд не пошли и требования других не удовлетворены. Это такая небольшая, скажем так, преамбула вступления. Теперь расскажу конкретно про свой случай. Ко мне обратился доверитель со следующей проблемой. Застройщик, помимо того, что должен был сдать объект постройку в срок он еще должен был там сделать ремонт то есть заключался дополнительный договор подряда где прописывалось четкие конкретные сроки когда что где ремонт должен был сделан и если например но на неустойки по просрочке сдачи объекта сейчас у нас наложен мораторий то на ремонтной работы никаких ограничений нет и соответственно срок был пропущен и в соответствии с договором конкретно к этой ситуации была написана грамотная досудебная претензия, где было расписано по шагам, что, почему и как, и в каком моменте есть нарушение наших прав и какую сумму застройщик должен выплатить. Застройщик на нее отреагировал, то есть было составлено официальный ответ, официальное письмо и дополнительное соглашение, которым устанавливался новый срок сдачи объекта, скажем так, сдачи подрядных работ и в качестве компенсации предлагалось выплатить сумму 87 тысяч рублей да эта сумма была меньше чем неустойка непосредственно по договору безусловно но здесь нужно понимать еще такой момент например 87 тысяч рублей вам предлагают сейчас вот буквально на следующий день после подписания вы деньги получили вы их уже пустили в оборот как-то потратили и так далее сумму большую да вы можете получить через суд но это будет через какое-то время со стороны может затягивать процесс плюс учитывая нестабильную экономическую ситуацию в мире вообще никто не знает там будет застройщик еще через какое-то время жив может быть он в банкротство уже уйдет может еще что-то случится поэтому мой доверитель выбрал взять компенсацию сейчас к тому же новый срок его в принципе устраивал и чем остался очень доволен и вот так вот одной досудебной претензией Человек мало того, что решил свою проблему, у него теперь есть новый официально задокументированный срок, когда застройщик должен сдать объект, когда застройщик должен сдать подрядные работы, но еще и заработал. То есть сумма, которую он получил, 87 тысяч рублей, в разы больше той, что он потратил на услуги адвоката, и написав претензию. Поэтому, друзья, не бойтесь защищать свои права. Правда она на вашей стороне. Не бойтесь обращаться к юристам и к адвокатам. Если у вас есть спорная ситуация с застройщиком, если вам задержали объект, если вам сделали некачественный ремонт, если у вас объект меньше по площади, чем должен был быть, или не соответствует принципе характеристикам, которые заявлены по договору, обращайтесь, свои контакты я оставлю в описании к ролику, помогу, проконсультирую, и возможно вместе с вами мы придем к решению вашей проблемы. До новых встреч!